Друзья, всем привет! Вот такая вот солнечная обстановка, у меня тут на заднем фоне пальмы Надеюсь, скоро они будут настоящими, а пока что это просто стена Сегодня, как я обещал, мы с вами проведем разбор ситуации уже на бинарных опционах Ситуации будет куча, видео будет максимально полезным Также мы разберем даже ситуацию на Форексе Я уверен, что с этого видео вы сможете получить большое количество опыта Поэтому рекомендую смотреть его до самого конца Итак, друзья, максимально подробный свечной анализ Первая валютная пара – британский фут, новозеландский доллар Захожу здесь на понижение это у нас тайфрейм 15 минут, и давайте с вами разбираться, почему я решил здесь зайти. Обвожу красную свечу с огромной тенью сверху, что указывает мне на понижение. Также рисую понижение максимумов, то есть идет у нас а, краткосрочный нисходящий тренд. Указываю на уверенные свечи на понижение, то есть преобладают здесь у нас продавцы. И обвожу еще одну свечную формацию, паттерн из трех неуверенных зеленых свечей. Обычно он указывает на дальнейшее понижение. Немножко отдаляю график и рисую здесь Формацию «Голова и плечи». Естественно, формация пока еще не сформировалась полностью, но мы можем предположить ее формирование. И данная формация также указывает на понижение. Часовой таймфрейм. Рисую здесь область сопротивления. Достаточно обширная область. И мы видим, что цена у нас находится сейчас на верхней границе области сопротивления. Что также может говорить нам о понижении Формирование головы и плеч подразумевает пробой области поддержки Я захожу на дальнейшее понижение и возможный пробой локального уровня поддержки Давайте с вами ждать конца этой ситуации Сегодня будет максимум анализа, максимум опыта, только торговля, только практика Торговлю я уже записал, но анализировал я тогда в реальном времени То есть все, что я рисую, я рисовал именно тогда Сейчас я это просто комментирую Итак, остается нас с вами 10 секунд Ловим с вами уверенный импульс на понижение И пробой локальной области поддержки Сделка у нас заходит в плюс. Итак, смотрим следующую ситуацию. Валютная пара британский фут, швейцарский франк. А моя лучшая и любимая валютная пара. Здесь будет интересная ситуация и зашел я здесь на повышение. Смотрите, что я делаю. Здесь у нас сделка по потенциалу движения цены. Смотрите, анализирую дневной тайфрейм. Почему именно дневной? Мы заходим по потенциалу на предполагаемый импульс вверх. Давайте подробнее разберемся в этой ситуации, чтобы вы поняли. Рисую импульс на повышение и коррекцию, то есть это у нас бычий флаг. В рамках формации бычий флаг возник паттерн поглощения, который указывает на повышение. Паттерн поглощения предполагает то, что следующая дневная свеча у нас будет зеленая. И вероятнее всего закроется выше максимума самого паттерна. Посмотрите внимательно на а, данную свечу, которая сейчас идет. Мы видим, что цена у нас уже совершила движение вниз, то есть корректировалась и вернулась на то место, откуда свеча и открылась. То есть вероятнее всего сейчас у нас цена пойдет дальше на повышение. И мы наблюдаем с вами вторую половину дня. Я предположил, что во второй половине дня цену будут продолжать тянуть на повышение. И зашел здесь по потенциалу. Перехожу далее на часовой таймфрейм. На часовом таймфрейме я рисую скопление, что является сильной областью поддержки. Краткосрочный тренд на повышение, коррекцию. И рисую область поддержки. Как видим, цена у нас начала отскакивать в рамках этого скопления. А именно в середине скопления, что для меня является а, сильным фактором для движения вверх. Рисую паттерн, который указывает мне на повышение. То есть, этот паттерн образовался у нас в области поддержки. В середине скопления. И указываю на то, что цена, вероятнее всего, пойдет здесь на повышение. В ближайшее время. А теперь, друзья, с дневного и часового тайфрейма мы резко перешли на минутный. Итак, на минутном тайфрейме я рисую, опять же, бычий флаг. То есть, бычий флаг у нас возник на дневном тайфрейме и на минут. В рамках формации бычий флаг на минутном тайфрейме присутствует повышение минимумов что указывает на возможный пробой бычьего флага. И учитывая все наши условия, учитывая наш потенциал, мы заходим здесь на повышение. Я даже это написал в момент торговли. Но, друзья, это еще не все. На дневном таймфрейме я вам еще кое-что не показал. Рисую трендовую линию сопротивления. И рисую трендовую линию поддержки. Наблюдается у нас повышение минимумов. Обратите внимание, что бычий флаг и паттерн поглощения возникли на пересечении... Трендовой линии сопротивления и трендовой линии поддержки Как раз именно данное совпадение указывает мне на то, что после паттерна поглощения Произойдет импульс на повышение и пробой бычьего флага уже на дневном тайфрейме Я указываю это на графике На этом анализ подходит к концу и мы просто ждем завершения нашей сделки Итак, спустя какое-то время происходит импульс на повышение Это означает, что формация, которая была на минутном тайфрейме, прекрасно себя отработала на минутке у нас был бычий флаг, но через какое-то время происходит коррекция и сильный импульс на понижение. До конца сделки остается 10 секунд, цена у нас ушла ниже нашего открытия, и сделка заходит в минус. Итак, мы с вами продолжаем на той же валютной паре, и уже я нашел подтверждение на 15 минутном тайфрейме. Обратите внимание на свечу слева, она образовалась с огромной тенью, снизу, и данный паттерн образовался на области поддержки, что указывает на повышение. Зашел я с суммой 400 рублей, то есть 1% от депозита, поскольку я уже выполнил свой план на сегодня. Я сделал две сделки, одна зашла в плюс, другая в минус, и по правилам я заканчиваю. Но если же мне хочется что-то еще отработать и потестировать, то я использую 1% от депозита. Я решил полностью взять эту ситуацию на бинарных опционах, но тем не менее у меня еще открыта позиция на Форексе, ее мы посмотрим чуть позже. Итак, друзья, в данной ситуации анализ остается тем же, мы заходим по потенциалу движения цены, но теперь находим два подтверждения в виде области поддержки, и паттерна, который возник на этой области Ловим с вами мощнейший импульс вверх Остается 5 секунд И сделка у нас заходит в плюс Итак, продолжаем мы торговать на этой же валютной паре Одним процентом от депозита И здесь я закажу на пробитие локального уровня сопротивления Опять же по потенциалу движения цены То есть у нас произошел сильный импульс И за счет этого импульса я понял, что в ближайшее время Трендовый уровень сопротивления, который находится на дневном тайфрейме Должен быть пробит по формации бычий флаг. А если у нас трендовый уровень сопротивления на дневном дайфрейме пробивается, то естественно все локальные уровни будут пробиты. Именно поэтому я захожу на пробитие этого локального уровня буквально на 12 минут. По итогу мы с вами ловим пробитие или тест этого уровня. Остается 5 секунд закрытия сделки и сделка у нас заходит в плюс а теперь давайте рассмотрим эту же ситуацию на форексе и как видите на форексе, я зашел по тому же анализу и словил уверенный импульс на повышение вышел из позиции я в тот момент, когда увидел явный признак разворота, это у нас вот эти вот три свечи на понижение, в тот момент, когда образовывалась последняя свеча, я вышел из позиции цена совершила импульс до уровня поддержки и с этого уровня а цена продолжила свое движение на повышение то есть цену резко вытанкли с этого уровня образовалась увереннейшая свеча на повышение я зашел еще раз на дальнейшее движение вверх и на еще одно пробитие очередного уровня По итогу я ослабил еще одно а, сильное и уверенное движение вверх и получил приличную прибыль Вот так я отработал эту ситуацию на Форексе Итак, смотрим следующую ситуацию Валютная пара Британский фут, Японская иена Захожу здесь на повышение Смотрим анализ 15 минутный минуты тайфрейм Рисую уровень поддержки, который был пробит Цена импульсно пробила этот уровень и теперь надвижется на ретест то есть к этому уровню поддержки, который она пробила. Теперь немножко приближаю график. Здесь у нас находится локальный уровень сопротивления, на пробитие которого я и зашел. Почему решил заходить на пробитие? Мы видим тестирование уровня. То есть она подходит к уровню и отскакивает, подходит и отскакивает. Свечи вырисовывается с небольшими тенями сверху и поджатие. Это факторы для пробития. Переходим на часовой таймфрейм. Здесь я выделяю диапазон, из которого цена вышла, то есть пробила уровень сопротивления. И в данный момент этот диапазон служит отличной областью поддержки, от которой можно ловить реакции на повышение. Немножко приближаю график, здесь я выделяю паттерн, который указывает мне на повышение. Смотрите, до конца часовой свечи остается 30 секунд, то есть зашел я практически на закрытие. Паттерн у нас полностью вырисовался Итак, ловим с вами пробить все уровни сопротивления Уверенный импульс вверх, Остается 5 секунд до конца сделки, и мы получаем плюсик Итак, друзья, на этом первая часть подходит к концу, чтобы видео не затягивать Но у меня есть еще куча материала У меня там шла серия успешных сделок И если хотите, я могу вам это все показать А разобрать каждую-каждую ситуацию Давайте так, если вам нравится такой формат, то я сделаю вторую часть Для этого нам нужно набрать 500 лайков Мои видео набирают в районе примерно этой цифры Если это видео наберет меньше, то значит я пойму, что этот формат вам не очень сильно заходит если наберем 500, то я сделаю вторую часть. А это мне нужно, чтобы понять, что для вас лучше снимать. Поэтому отнеситесь с пониманием. Также, друзья, пишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь, задавайте вопросы, я стараюсь всем отвечать. Подписывайтесь также на телеграм-канал по трейдингу, ссылочка будет в описании. Я благодарю всех вас за просмотр этого видео, благодарю всех вас за поддержку, благодарю за то, что вы меня смотрите. А всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждать, друзья, и всем пока!